Все чаще средствами массовой информации затрагивается проблема распространения идеологии экстремизма в обществе, особенно в среде, восприимчивых к чужому мнению или подающемуся влиянию интернета. К их числу относятся и те, кто находится вдали от дома. Роль строгого родителя для иностранцев берет на себя руководство университета. Казанский федеральный делает для этого все возможное. Например, проводится ежегодное собрание студентов КФУ и стран СНГ, Кавказа и Закавказья. Приехавший в другую страну обучаться, он, у него разная культура, разные. Культуры, традиции и есть определенные сложности в адаптации, но со стороны татарстанского народа, ну, молодежи местной, и вообще Казанского университета, таких различий не бывает. Кроме того, проводятся различные мероприятия, как в самом Казанском университете, так и по всему Татарстану. К примеру, это День иностранного студента, международные фестивали. В Казанском федеральном обучается более 3000 иностранных студентов. Из них, например, около тысячи представителей Узбекистана. Для адаптации иностранных студентов в образовательной и общественной жизни вуза Проводится множество мероприятий открытой молодежной секции клуба. С руководством КФУ, ВУЗа, все национальностями, все моими коллегами, лидерами, что Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, ну все, все абсолютно, все лидерами, очень хорошие и дружеские отношения, плотно мы работаем, чтобы хрупкий мир сохранить у нас в республике Татарстан. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс.